Дублирование контента Часто на пути веб-мастеров к высоким позициям сайта становится проблема дублирования контента, так как поисковая система отрицательно относятся как к полным, так и частичным дублям страниц. Чем вреден дублированный контент? Дублирование контента может привести к следующим проблемам. К занижению позиций вашей страницы в поисковой выдаче, так как покупаемые ссылки могут вести не на ту страницу, которая находится в индексе поисковой системы и к полному выкидыванию вашей страницы из индекса. Давайте разберемся, в каких случаях может произойти дублирование контента на блоге или сайте для того, чтобы предотвратить возможные негативные последствия. Источником дублированного контента могут являться RSS-ленты, служебные страницы, страницы, предназначенные для печати и дубли контента, создаваемые системой управления сайтом. Решается подобная проблема запретом на индексацию некоторых типов страниц вашего сайта. Как проверить текст сайта на наличие дублей? Узнать, есть ли в сети дубли продвигаемых страниц, можно несколькими способами. При помощи следующих бесплатных доступных программ Double Content Finder, Adwego Plagiatus, текст Антиплагиат. Онлайн на одном из следующих сервисов Copyscape.ru, Антиплагиат.ру, findcopy.ru и stio.com. С помощью поисковика. Например, для того чтобы Яндекс показал нам все скрытые от человеческих глаз страницы, достаточно вбить в строку "я ищу" название страницу, которую мы хотим проверить на дубли, а в строчку на сайте при расширенном поиске вписываем название сайта. И далее просто нажимаем кнопку "Найти". Яндекс выдает все страницы, в которых есть совпадение. Что же делать, если на своем сайте вы нашли дублирующий контент? Естественно, начинаем генеральную уборку и удаляем весь контент, который дублирует продвигаемые вами страницы. Если же текст удалить не удается, мы закроем его от индексации. В этом нам помогут следующие инструменты. метатег, robots в HTML коде страницы. У данного тега могут быть следующие атрибуты. индекс индексировать. Follow – учитывать ссылки noindex – не индексировать, nofollow – не учитывать ссылки, all – индексировать все, none – ничего не индексировать. Данный тег – это простой инструмент для того, чтобы указать роботам поисковых систем, можно ли индексировать страницу и можно ли следовать по ссылкам, размещенным на ней. Специальный тег Яндекса – noindex. С помощью данного тега можно закрыть любую часть текста, расположенного на странице. Робот его увидит, но учитывать не будет. Файл robots.txt В предыдущих выпусках мы рассказывали о файле robots.txt. Напомним только, что это текстовый файл, находящийся в корневой директории сайта. В нем записываются специальные инструкции для поисковых роботов. Эти инструкции могут запрещать к индексации некоторые разделы или страницы на сайте, указывать на основное зеркало вашего сайта, рекомендовать поисковому роботу соблюдать определенный временной интервал между скачиванием документов с сервера. Как видите, в борьбе с дублирующим контентом ничего сложного нет. Этого можно избежать при создании сайта, проведя сразу же техническую оптимизацию сайта. Решение проблемы дублирующего контента поможет также создание карты сайта. Особенно это актуально для тех сайтов, контент на которых обновляется ежедневно. Уникальный текст на вашем сайте – это обязательные условия для продвижения в поисковых системах. Но даже статьи, написанные собственноручно или по спецзаказу, не избавляют вас от проблемы дублирования контента. Вовремя устранив на своем сайте эту проблему, вы сможете добиться более заметных результатов в поисковом продвижении.